на канале шарабара я долго тянул с этим видео кроме того после ролика про ротшильдов некоторые из вас хотели чтобы я сделал видео про другое не менее известное семейство Оно у меня и так было в планах однако что-то меня затормозило скажем так ну вот я собрался Рокфеллеры – это известная американская династия предпринимателей немецкого происхождения. Сферы деятельности данного семейства – предпринимательская деятельность, политическая, общественная, а также благотворительная. Рокфеллеры имеют большое влияние на американскую и мировую экономику. Их состояние оценивается в триллионы долларов. Крупнейшими компаниями, которыми владеют Рокфеллеры, являются нефтяная организация ExxonMobil и Chase Manhattan Central Bank. Учредитель династии Джон Рокфеллер в конце XIX века создал нефтяную организацию Standard Oil. В 20 веке интересы финансово-промышленной группы Рокфеллеров охватили сектора машиностроения, электрической, пищевой промышленности, финансовую и страховую сферы. Сейчас топчет планету где-то 200 Рокфеллеров. Правда, далеко не все они стали успешными бизнесменами. Но некоторые, кто особо чтил заветы своего знаменитого предка, поднялись высоко. Хотя, переплюнуть Джона Рокфеллера-старшего все равно никому не удалось. Итак, Джон Рокфеллер – это первый долларовый миллиардер, самый богатый человек в мире за всю историю человечества. По сегодняшний день имя этого человека выступает символом богатства. Джон Дэвисон Рокфеллер жил во второй половине 19-го, первой половине 20 веков. Но до сих пор именно он возглавляет список самых богатых людей мира. К примеру, Билл Гейтс отстает от него по уровню финансового состояния более чем в 4 раза. Джон Рокфеллер-старший родился в 1839 году в городе Ричворд, штат Нью-Йорк. Его родители были очень религиозными людьми, протестантами. Семья была многодетной, всего в ней родилось шестеро детей, из которых Джон являлся вторым по старшинству. Отец Джона имел небольшой капитал, но часто уезжал на продолжительное время, занимаясь продажей эликсиров. В эти периоды мать бедствовала. Матерью богатейшего человека в мире была Элайза Дэвисон. Когда она впервые увидела Уильяма, который участвуя в очередной махинации выдавал себя за глухонемого, то воскликнула «Я бы вышла за этого человека замуж, не будь он глухонемым» быстро смекнул, что это выгодная партия, так как отец давал за Элайза 500 долларов приданного. Вскоре они обвенчались, а через два года на свет появился Джон. Элайза не рассталась с мужем, выяснив, что он не только все отлично слышит, а при случае сквернословить не хуже пьяного лесоруба. Она не бросила мужа даже тогда, когда он привел в дом свою любовницу Нэнси Браун. И та, по очереди с Элайзой, стала рожать Уильяму детей. На заработки муж уезжал по ночам. Он исчезал в темноте, не объясняя, куда и зачем едет. И возвращался через несколько месяцев на рассвете. Элайза просыпалась от стука ударившего в оконное стекло камешка. Она выбегала из дома, откидывала засов, открывала ворота, и муж въезжал во двор на новой лошади, в новом костюме, а порой и с бриллиантами на пальцах. В принципе, Уильям делал неплохие деньги, брал призы на стрелковых конкурсах, бойко торговал стекляшками под вывеской «Лучшие в мире изумруды из Галконды». После нескольких лет бродячей жизни семейство Рокфеллеров осело наконец в Кливленде. Но не потому, что Биг Билл, так прозвали отца Джона среди лошадиных барышников, остепенился. Просто в один прекрасный день, 1855 года, он отбыл в неизвестном направлении, женившись на некой Маргарет, 25-летней девушке, знавшей его как доктора Уильяма Ливингстона. Причем с Лайзе он так и не развелся, а значит, по факту, был двойженцем. С детства мать Отец и священник, которого семья Рокфеллеров часто посещала, обучали своих детей бережно относиться к личным финансам, трудиться и самостоятельно зарабатывать. С ранних лет бизнес стал для Джона одним из главных направлений семейного воспитания. Отец часто платил ему за различные услуги, при этом торговался. В самом юном возрасте Рокфеллер уже покупал фунт конфет, затем распределял их по кучкам и перепродавал своим сестрам дороже. В 7 лет он начал подрабатывать у Соседей, копая им картофель и выращивал на продажу индюшек с детства джон рокфеллер вел учет личных финансов записывая в небольшую книжечку все свои расходы и доходы а все заработанные деньги откладывал на накопление в свою копилку к слову сказать свою домашнюю бухгалтерию видение которое началось с ранних лет он хранил и продолжал вести всю жизнь в 13 лет джон накопил 50 долларов и выдал их в кредит знакомому фермеру под семь с половиной Годовых. Джон с успехом окончил школу, после чего поступил в колледж, в котором преподавали основу ведения бухгалтерии и коммерции. Но вскоре он решил, что там он только потеряет время, поэтому ушел из колледжа, а вместо него окончил трехмесячные курсы бухгалтеров, после чего начал поиск работы. На первую серьезную работу Джон устроился в 16 лет. Спустя 6 недель поисков он стал сначала помощником бухгалтера в торговой компании с заработной платой в 17 долларов а вскоре был повышен до бухгалтера зарплатой в 25 долларов в месяц. Рокфеллер настолько хорошо зарекомендовал себя на этом месте, что через некоторое время, когда глава фирмы покинул свой пост, Джон стал управляющим этой компании с окладом уже 600 долларов. Однако Рокфеллеру не понравилось, что предыдущему управляющему платили 2000 в месяц, а ему только 600, поэтому вскоре он уволился. И эта работа стала единственным местом работы по найму в биографии Джона Рокфеллера. В 1857 году он узнал, что один предприниматель из Англии ищет партнера по бизнесу с капиталом 2000 долларов. На тот момент у него было только 800, но он загорелся этой идеей. Поэтому занял недостающие деньги у своего отца под 10% годовых. И стал младшим соучредителем компании и Рочестер, которая специализировалась на продаже все, на зерна мясо и некоторых других товаров когда у компании возникла потребность взять бизнес-кредит для увеличения оборотных средств переговоры с банком проводил джон рокфеллер благодаря своей искренности и таланту убеждения он смог убедить управляющего предоставить их еще молодой компании кредит в нужной сумме в начале второй половины 19 века в сша стали пользоваться популярностью керосиновые лампы что стимулировало повышение спроса на главное сырье для их производства Нефть. В этот период Джон Рокфеллер знакомится с практикующим химиком Самуэлем Эндрюсом, который специализируется на переработке нефтяного сырья, и он предрекал большой рост популярности керосина как продукта для освещения. Они объединили свои капиталы с капиталом партнера Рокфеллера по бизнесу Кларка и создали нефтеперерабатывающую компанию Эндрюс и Кларк. Джон Рокфеллер видел большие перспективы нефтяного рынка и пытался уговорить Кларка перевести в этот бизнес весь имеющийся капитал. Когда тот все же отказался, Рокфеллер выкупил его долю в предприятии за две с половиной тысячи долларов и полностью посвятил себя нефтяному бизнесу. В 1870 году он создал свою основную нефтяную компанию Стандарт Oil, которая в будущем принесла ему главное богатство. Эта компания осуществляла уже полный цикл от добычи нефти до производства и поставок конечного продукта. На своей фирме Джон Рокфеллер внедрил нестандартную систему мотивации персонала. Вместо заработной платы он рассчитывался сотрудниками акциями компании, которые постепенно росли в цене и приносили хорошие доходы. Получилось, что сотрудники сами были заинтересованы усердно и качественно выполнять свою работу, ведь от этого зависел успех компании. А значит, рост в цене ее акций и их личный доход. Компания Standard Oil быстро развивалась, наращивая обороты, а прибыль, полученную от ее деятельности, Джон Рокфеллер начал вкладывать в другие нефтяные компании. Он нашел возможность демпинговать на стоимости перевозки продукции, договорившись с транспортными железнодорожными компаниями, чего не могли позволить себе конкуренты. Поэтому Рокфеллер ставил своих конкурентов перед выбором или объединение с ним, или банкротство. Так многие из них постепенно вошли в состав Standard Oil. Всего за 10 лет. Компания Джона Рокфеллера стала практически абсолютным монополистом в США. В ней было сосредоточено 95%, 95 нефтяной добычи страны. После этого Рокфеллер поднял цены на свою продукцию и Standard Oil превратилась в крупнейшую нефтяную компанию в мире. Еще через 10 лет, в 1890 году, в США был принят антимонопольный закон. Сначала нефтяной магнат всячески обходил его нормы, но когда уже не мог противостоять властям, оборолся а он 21 год, в 1911 году он разделил свою корпорацию на 34 предприятия, сохранив за собой контрольный пакет акций каждого из них. Компания Standard Oil ежегодно приносила Рокфеллеру прибыль 3 миллиона долларов, а в пересчете на нынешние деньги – это несколько миллиардов. В активы корпорации входили более 400 предприятий, 90 миль железнодорожных путей, 10 тысяч железнодорожных цистерн, 60 нефтяных танкеров, 150 пароходов. Доля компании в мировом нефтяном обороте превышала 70%. Состояние нефтяного магната Джона Рокфеллера оценивалось почти в 1,5 миллиарда долларов, что в пересчете на нынешнюю американскую валюту свыше 300 миллиардов. На момент смерти состояние Рокфеллера составляло 1,5% от ВВП США, а в 1917 году доходило до 2,5% ВВП. Джон Тевисон Рокфеллер-младший – это единственный сын Джона Рокфеллера. В наследство от отца он получил 460 миллионов долларов и примерно столько же потратил за всю жизнь на благотворительность. В частности, благодаря его пожертвованиям построена штаб-квартира ООН в Нью-Йорке и знаменитый небоскреб Empire Building. Didn't cry. Шестеро детей Джона унаследовали от него 240 миллионов. Дочь Рокфеллера-младшего Эбби и сын Джон стали крупными меценатами, основавшими множество фондов и организаций, включая Институт Тихоокеанских Отношений. Нельсон Рокфеллер с 1974 по 77 года прошлого столетия занимал пост вице-президента США, а его брат Уинтроп был одно время губернатором Арканзаса. Старейшим членом клана Рокфеллеров до недавнего времени являлся Дэвид Рокфеллер, родившийся в Нью-Йорке в 1915 году и скончавшийся 20 марта 2017 года. В прошлом он возглавлял совет по международным отношениям и вплоть до 1981 года был президентом The Chase Manhattan Bank. Первая мировая война принесла семейству Рокфеллеров 500 миллионов долларов чистой прибыли. Вторая мировая оказалась еще более прибыльным предприятием. Танковые и авиационные моторы требовали бензина, а он производился на Рокфеллеровских заводах круглосуточно. Результат – 2 миллиарда чистой прибыли. Рокфеллер-младший женился на дочери одного из наиболее влиятельных политических деятелей Америки начала 20 века – сенатора Нельсона Олдерича, в течение долгого периода пользовавшегося Вашингтоне влиянием почти таким же, как президент страны. Интересы клана не ограничивались нефтеперерабатывающей сферой. Рокфеллеры активно инвестировали средства в образовательные центры – MIT, Чикагский университет, Гарвард, Ель. Строили небоскребы и торговые центры. Так, к примеру, именно на их средства построены знаменитые башни-близнецы. Но, несмотря на видную роль в мировой экономике, в политику Рокфеллеры проникали не слишком активно. Сейчас количество трастовых компаний, в которых каким-либо образом участвует капитал Рокфеллеров, исчисляются сотнями. Так что точно оценить состояние довольно сложно. Впрочем, деятельность фонда и активное участие наследников предприимчивых братьев в крупнейших международных организациях, например ООН, Всемирный экономический форум, свидетельствуют о том, что влияние их не иссякло, а только укрепилось со временем. И напоследок несколько интересных фактов. Джон Рокфеллер, основатель династии, с детства мечтал дожить до 100 лет и заработать 100 тысяч долларов, но дожил только до 97 а заработал миллиард четыреста миллионов. Ты, слабак, не смог теста дожить. В 96-летнем возрасте Джон Дэвисон Рокфеллер получил страховую выплату в 5 миллионов долларов как человек, доживший до такого возраста. Вероятность наступления такого страхового случая компания оценивала как 1 к 100 тысячам. И это был первый такой случай в истории компании. В 1908 году Джон Рокфеллер написал книгу «Мемуары», в которой написал свой жизненный путь, свою историю успеха. И по сей день «Мемуары Джона Рокфеллера» это очень популярная книга издаваемая уже много раз огромными тиражами и высоко оцениваемое читателями и критиками. Работники компании Рокфеллера пугали им своих детей. «Будешь плакать, тебя заберет Рокфеллер». Больше всего Джон Рокфеллер гордился не своим богатством и достижениями, а своей моралью, которую считал безупречной. И приведу несколько наиболее известных цитат, которые ему принадлежат. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений. И последнее, которое мне безумно понравилось. Если ваша единственная цель стать богатым, вы никогда не достигнете ее. Вот и посмотрели про Рокфеллеров. На всем позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Счастливо!